Самое интересное начинается тогда, когда спутник попадает на орбиту Земли. Здесь он начинает самостоятельное движение, стремительно несется по круговой орбите и при этом не нуждается в двигателе. Как это возможно? За счет чего он движется по своей орбите? Эту загадку объясняет опять-таки гениальный Ньютон, один из величайших умов нашей цивилизации. Он сделал столько научных открытий, что был возведен английской королевой рыцарское звание и получил титул сэра. Среди открытий Ньютона важное место занимают законы движения. Три закона, по которым тела движутся и взаимодействуют и на Земле, и в космосе. Тем самым он заложил основу механики, раздела физики, который изучает движение. Первый закон Ньютона утверждает. В отсутствии внешних силовых воздействий, тело будет удерживаться в покое или продолжать равномерно двигаться с той же скоростью по прямой. Это свойство тела называется инерцией, что в переводе с латинского означает «постоянство, неизменность». Например, если на пути металлического шарика, движущегося по поверхности планки вниз, встретилось препятствие в песок, то он затормозил движение шарика. А на нижней планке шарик продолжает движение по инерции. При движении спутника по орбите нет помех, нет воздействия внешней силы, даже воздушная полочка Земли осталась далеко внизу. Именно поэтому заданная ему скорость сохраняется и остается неизменной на протяжении многих лет. А это и означает движение по инерции. Первый закон Ньютона также называют законом инерции. Надо сказать, что на современных спутниках все же устанавливают двигатели. Это надо для коррекции высоты орбиты, поскольку спутники постепенно все же начинают снижаться и существует опасность сгорания их в более плотных слоях атмосферы Земли. В ходе размышлений о движении ученые приходят к такому выводу. Тело может приходить в движение, останавливаться или изменять направление своего движения только под действием силы со стороны другого тела. Телом ученые называют физический объект. Так вагонетки находятся в покое, пока их не сталкивают, приводя в движение. Или движение начинается под воздействием внешней силы, в данном случае магнита. Также шарики остаются в покое до тех пор, пока к ним не приложена сила со стороны, только тогда они приходят в движение, и эту силу можно рассчитать. Каким образом это можно сделать, описывает второй закон Ньютона. Ученый указывает, какие физические величины принимают участие в этом процессе и каково соотношение между ними. Чтобы тело изменило свою скорость, к нему должна быть приложена сила. В физике сила определяется как явление, которое изменяет движение тела. Сила определяет меру воздействия на данное тело и обозначается заглавной латинской буквой F. Чем больше приложена сила, тем быстрее изменяется скорость объекта. Сила сообщает телу ускорение. Эта величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, обозначается маленькой латинской буквой А. Скорость тела изменяется под действием другого тела, но у одних это происходит быстрее и с меньшим усилием со стороны, а у других, наоборот, медленно, и нужны значительные усилия, чтобы изменить скорость, как показано на этом примере. Свойства тел по-разному менять свою скорость при взаимодействии физики называют инертностью. Все тела обладают этим свойством, все тела инертны. Есть тела менее инертные, их легче привести в движение, и более инертные, которые тяжело сдвинуть с места. Для измерения инертности служит масса. Масса тела – это физическая величина, которая характеризует его инертность. Она обозначается маленькой латинской буквой М. Кстати говоря, надо отличать массу от веса. Масса определяется количеством вещества в предмете, а вес – это сила, с которой объект давит на опору, чтобы не упасть. Эта сила зависит от гравитации. Так, например, на орбите Земли космонавт находится в невесомости, но масса его остается прежней. Если вес космонавта на Земле 80 кг, то на Луне он весит меньше 15 Таким образом передвигались первые американские астронавты на Луне в 1969 году. А когда человек попадет на Юпитер, он должен быть готов к увеличению веса до 200 кг поскольку сила тяжести этой огромной планеты значительно превышает гравитацию Земли. Перед тобой формула второго закона Ньютона, одна из самых важных в физике. Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорения. Три физические величины – сила, ускорение и масса – находится в зависимости друг от друга. Изменение одной из величин ведет к изменению другой. Взаимосвязь между двумя величинами, при которых изменение одной из них влечет за собой изменение другой во столько же раз, называется в математике пропорциональность. Пропорция в переводе с латыни – это выровненность частей, определенное соотношение частей между собой. Пропорциональность бывает прямой и обратной. Если масса увеличится, например, в два раза, то во столько же раз увеличивается и сила, а это значит, что сила прямо пропорциональна массе. С возрастанием же массы, соответственно, уменьшается ускорение, это значит, что ускорение обратно пропорционально массе. Исходя из основной формулы, можно рассчитать ускорение и массу, если известны две другие величины путем деления произведения на один из множителей. Обрати внимание на единицы измерений. За единицу массы принят килограмм. На практике используют и другие единицы – тонна, грамм, миллиграмм. Единицы ускорения служит метр в секунду за секунду. Метр в секунду в квадрате. В скобках указаны международные единицы измерений. А за единицу измерения силы в физике принят один Ньютон. Сила в один Ньютон будет приложена к телу, если тело массой 1 килограмм под воздействием этой силы меняет свою скорость на 1 метр в секунду за одну секунду. Переходим к третьему закону Ньютона, который показывает взаимодействие двух сил, действия и противодействия. Так брошенный резиновый мяч падает на пол, ударяясь об пол и действуя на него силой, направленной вниз. А пол действует на мяч с такой же силой, только в противоположном направлении. Поэтому мяч и отскакивает от пола вверх – это противодействие. Третий закон Ньютона гласит, что сила действия при движении всегда равна силе противодействия и направлена в противоположную сторону. Действие этого закона мы наблюдаем при запуске космических аппаратов. Спутник, как и пилотируемый космический корабль, выводится на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя. Горючее, загруженное в паке ракеты первой ступени, поджигают перед полетом. Оно начинает гореть, превращаясь в раскаленный газ. С огромной силой струя газа вырывается через сопла вниз, это отверстие в нищей ракеты, и отталкивает при этом ракету в противоположную сторону вверх. Здесь мы тоже наблюдаем взаимодействие двух сил – действия и противодействие. Перед тобой трехступенчатая ракета, которая поэтапно разгоняет аппарат до космической скорости. Каждая ступень ракеты состоит из двигателя и топливных баков. Как только они вырабатывают свое топливо, то становятся ненужными. Чтобы не нести лишний груз, они отделяются. Такой двигатель называют реактивным, потому что возникает реакция, приводящая в движение всю систему. Ракета при этом набирает скорость, доводит скорость до 8 км в секунду и забрасывает спутник под наклоном на предназначенную для него орбиту. Так космические аппараты попадают на орбиту Земли. Это конечно очень удобно, но привело к сожалению к накоплению множества отработанных частей ракеты-носителей на околоземной орбите. Большое количество мусора представляет серьезную угрозу для космических аппаратов, и ученые всего мира работают над тем, как решить эту проблему. Орбита Земли – это первая ступень в освоении космоса. О том, как космические аппараты проникают еще дальше, мы расскажем в следующем ролике.